Здарова, бандиты, бандитки, а также их родители. С вами снова я, Бобруха, рад вас на своем канале. Мне батик-братик предоставил свой аккаунт, чтобы я покрутил ему рулетку с новым мификом Айсвал. Рулетка называется так странно. Перекер, перер, жесть. Давайте покрутим рулетку, посмотрим, конечно же, с какого прокрута выпадет освал. Но что-то мне подсказывает, что выпадет он в последнюю очередь. Как и обычно, выпадают мифики. И что бывает очень редко, что он выпадает с первого, со второго прокрута. Это бывает один на миллион, а может на миллиард. Поэтому приятного просмотра. Ну что, погнали смотреть, что выпадет.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 Напишите в свои комментарии, хотите ли вы видеть топчик в КБ с данным асфалом. Ну а если ты здесь новенький, подпишись, у нас тут интересно.